Ребят, привет! Сегодня я расскажу вам о том, как можно защитить себя от вирусной инфекции в самолете. Если вы будете применять эти элементарные правила защиты, то вы сможете не только защитить себя от вируса, который проявляется простудными симптомами, насморком, болями в горле, но вы даже сможете защитить себя от, например, ротовирусной инфекции, болеть которым крайне неприятно, поверьте мне. Я два дня, два дня назад летел со своей семьей в самолете и специально оценивал условия, которые нас окружают в самолете. Специально оценивал температуру, специально оценивал влажность, прислушался к своим ощущениям для того, чтобы сделать схему. Для того, чтобы сделать схему защиты правильную схему для того, чтобы рассказать вам, как можно защитить себя от вирусной инфекции в самолете. Почему важно? Потому что нужно опираться на свои ощущения, и организм он сам подсказывает нам, что нужно делать, да, и с какой частотой, и с какой продолжительностью. Важно защищать себя от вируса в самолете нужно потому, что мы всегда летим с какой-то важной целью. Да? То есть это или какой-то долгожданный отдых, или какая-то важная командировка, или встреча с родственниками, которые живут далеко от нас и с которыми мы редко встречаемся. И представьте себе, вы прилетаете на отдых, лазурный берег, белый песок, пальмы, классная погода классная кухня классная страна и вы просыпаетесь на следующий день а у вас квадратная голова у вас температура, у вас слабость вы не хотите ничего не делать вам хочется только валяться, спать крайне скверное самочувствие естественно нет никакого желания не ни купаться, ни отдыхать или например вы прилетели в командировку вам нужно заключить контракт на миллион долларов а у вас нет ни настроения, ни желания, голова не работает, разум не работает, соображалка не соображает, и вы проваливаете контракт, да, приятного мало. Или вы прилетели для общения со своими родственниками дальними, долго их не видели, хотите с ними общаться, проявлять свои эмоции, а у вас нет настроения, да. Не то, что с ними общаться, но даже вы, может быть, не можете на них смотреть, потому что у вас закрываются глаза, вам хочется спать, болит голова, повышенная температура. Поэтому важно себя уметь защитить, защитить от вируса в самолете. Если уже вы себя защищаете, то, соответственно, вы приехали, вы не болеете, вы наслаждаетесь красотами моря. Вы наслаждаетесь поездками во время отдыха, да? Там вы поехали на одну экскурсию, на другую, сняли машину, получаете кайф. Если вы прилетели в командировку, вы заключаете контракт, делаете все важные дела, которые должны делать. Если вы вообще приехали и общаетесь со своими родственниками, соответственно, вы получаете счастье, любовь, удовольствие от этого общения. Почему важно именно в самолете научиться себя защищать от вирусной инфекции? Не потому что там все болеют и потому что это какая-то... Ну, я не знаю рассадник вирусной инфекции нет просто в самолете не самые благоприятные условия по влажности и температуре которые обеспечивают э, сухость нашим слиз... наших слизистых оболочек и местный иммунитет не работает и если даже один человек в самолете заболел вирус начинает рециркулировать по салону и вероятность того что мы заболеваем она многократно выше чем если бы мы находились в каких-то других условиях, например, в другом помещении или, например, на улице. Я специально во время последней поездки брал с собой термогигрометр, я замерял температуру, я замерял влажность. Спустя час полета, спустя три часа полета, я сейчас обязательно поставлю ролик о том, как я это делал, фотографию своих последних замерений спустя три часа полета, и вы увидите, что это не самое лучшие условия. Взял с собой термомикрометр, меряю температуру и влажность. Не так уж и плохо. Говорят, что в самолете влажность 0,0% 38. И температура 23% три нормальная. Кажется, что за тоже 26%. Спустя 3 часа температура получилась 27 градусов, это очень высоко, влажность получилась 27%, это очень низкая влажность, потому что влажность нормальная для работы нашего иммунитета, она должна быть больше 50%, температура должна быть меньше 24, то есть созданы все условия для того, чтобы заболеть, для того, чтобы быть незащищенными от вирусной инфекции. Конечно, это авиакомпании делают не специально да, для того, чтобы нас всех перезаражать, а это условия, которые обеспечивают более долгосрочную сохранность воздушного судна, которые стоят очень больших денег. Поэтому авиакомпания заботится о своих самолетах для того, чтобы они были более безопасными. Поэтому созданы такие условия. Но наша с вами задача обеспечить... Безопасные условия для наших слизистых оболочек, для нашего организма и укрепить наш местный иммунитет. Те, кто смотрят мои ролики, не знают уже, как это делать, но э, даже для тех, кто это знает делать, я напоминаю, очень важно, очень важно обеспечить влажность слизистой оболочки. Это самый главный секрет защиты себя от вирусной инфекции в самолете. Обеспечьте влажность слизистой оболочки и будет вам счастье, вы избежите вирусного заболевания. Как это можно сделать? Первое, это пейте больше жидкости. Из расчета на 3-4 часа полета нужно с собой брать литр жидкости. Вы можете взять Жидкость купить в аэропорту, в DT-free, либо если это аэропорт какого-то местного назначения, то в любом случае там есть какой-то киоск, палатка, магазинчик, где можно приобрести эту жидкость. Берите на 3-4 часа полета как минимум литр жидкости. Конечно, если вы будете много пить, вы будете чаще бегать в туалет, но может быть это будет для вас, вас каким-то дополнительным развлечением, размять лишний раз мышцы и немножечко отвлечься от полета. Если вы будете много пить, вы обеспечите влажность ваших, ваших слизистых оболочек, ваш иммунитет будет лучше работать, вы будете более защищены от вирусов. Второе направление – это непосредственное увлажнение слизистых оболочек специальными спреями, то есть это или физраствором, или специальными морскими спреем я лично использую физраствор заливаю его в пустой флакончик из-под назального спрея и брызгаю его в нос каждые 30 минут полета это дает вот ощущение какого-то душа да то есть даже есть вот у аквалора название такой аквалор душ я сейчас его не рекламирую но просто вспомнил Ощущение душа возникает, да? как будто вот ты попал в какую-то э, благодать. И всего лишь это путем двухкратного нажания, нажатия назального флакончика дает такие ощущения. Потому что действительно слизистая облачка увлажняется. То есть до этого ты летишь, я вот... Прислушался своим ощущениям, специально долго не брызгал спрей во время последнего полета, чтобы понять, что ощущают люди, которые этого не делают. А ощущается сухость, ощущается жжение, то есть ты как будто в Сахару попал, да? Сухо, жарко, и когда ты вот начинаешь увлажнять слизистый оболочку физиоствора, например, тем же да, хотя бы, то прям вот попадаешь в какой-то какой оазис и становится кайфово. Третье направление – это использование интерферонов. Удобнее всего купить в виде назального спрея интерферон альфа, либо интерферон гамма и брызгать на слизистую оболочку вашего носика или, ну не или а до полета, после перелета и даже на следующий день после перелета. Интерферон он способствует противовирусной активности иммунитета и вы дополнительно защищаетесь от вирусной инфекции. Мы как-то летели с семьей, и перед нами все кресла занимала семья, которая болела ротовирусной инфекцией. Они всю дорогу, весь перелет, они, как это сказать, покультурнее. У них была рвота, у них была рвота и другие признаки ротовирусной инфекции. Мы сидели на следующем сиденье после них. Вероятность заболеть была ну, практически 100%. Дай бог! То есть, слава богу, что мы избежали этой участи, и слава богу, что мы не заболели. Но мы использовали вот эти вот элементарные правила защиты, и может быть это дополнительным образом каких как-то нас защитило. Вот. Поэтому важно, важно уметь себя защищать, мои хорошие, для того чтобы получать кайф от вашей поездки. И самое главное, получать кайф от той миссии, которую. Вы преследуете путем этого перелета. Не так и сложно. Три вот этих вот простых правила. Да? Пей больше жидкости, увлажняй слизистой оболочкой, физраствором, либо спреем с морской водой. И третье, это используй назальные интерфероны. В принципе, все. То есть, элементарно, просто. Лучше себя профилактически защитить, чем потом от этого страдать. Поэтому защищайте себя, защищайте своих близких, защищайте своих родных, защищайте своих коллег по работе. Вот с кем-то вы летите, посоветуйте им, расскажите им, как можно защитить себя, чтобы они знали, они будут вам за это благодарны. Если вы знаете какие-то дополнительные способы защиты от вируса, напишите в комментариях, я буду крайне признателен и надеюсь, что это поможет и каким-то другим зрителям поэтому пишите в комментариях желаю всем здоровья и счастья желаю приятного полета пока